Поскольку у нас была сетка ТОП-32, мы не могли полноценно учесть ростовые категории участников. Соответственно, на случай, если сходятся высокие и невысокие напарники, мы предлагали на выбор наебнитель. То есть удлиненный нож на примерно 8 сантиметров. Однако Алексей, померив руки, сошлись на мнение, что наебнитель невысокому сопернику, Алексею Пастухову, не нужен. Соответственно, они дрались на рамках. И первое очко, которое зарабатывает Алексей Иванов, это чистый удар в руку. Самого удара, к сожалению, на ракурсе не видно, но отчетливо видно, что Алексей Пастухов не смог ничего противопоставить. Счет 1-0. Классическая равноценная обоюдка. С разницей ударов в меньше чем доля секунды оба спортсмена попадают по шлемах. Красный пример без альтернативного удара. Алексей Иванов сейчас на замедленном повторе будет видно, как попадает в руку, и его нож просто изгибается, в то время как Пастухов до шлема не дотягивается. Счет 2-0. В данный момент Алексей Иванов получает предупреждение от второго судьи, дабы не провоцировал обоюдки, из которых не надеется выйти. У нас была условность, что человек, который провоцирует обоюдки без надежды на выход, то есть обоютка ради обоюдки, это должно быть наказано. Постоянно вам что-то загораживаем, к сожалению, ракурсов ограниченное количество. Пропустив удар Иванова, Алексей Пастухов мстит в ногу, и Иванов не успевает ее убрать. Однозначный для судейства момент, счет 2-1. Еще одно обоюдное действие, которое не оставило сомнений ни у судей, ни у зрителей. Проведя уверенную атаку в руку соперника, Алексей Иванов не смог выйти из-под удара, и Пастухов достигает его мощным рубящим действием в корпус. Счет не изменился, 2-1. Руковая картина поединка не оставила сомнений, что было два момента контакта, но первый – это четкий хлесткий блок Алексея Иванова в вооруженную руку напарника, и второй – это месть ему по маске. Мы об этом немножко поспорили, тем не менее разошлись однозначно. 3-1. Почувствовав напарника, Пастухов пропускает мощный выпад со стороны Иванова и незамедленно мстит не менее мощным рубящим по корпусу. Иванова в этот момент подводит излишне уведенная назад левая рука, которой он не смог блокировать атаку. 3-2. Один из тех моментов, когда фейрплей берет верх над субъективностью судейского мнения. С моей точки зрения, заворот ножа Иванова и контакт его с рукой Постухова был очевиден. Однако Иванов настоял на том, что первый момент контакта все-таки был рукой. Поэтому не зачет, условная обоюдка продолжает. 3-2. Буквально за несколько секунд до конца поединка Иванов не успевает убрать ногу, да судя по всему даже и не пытается и попадает под секущий удар Пастухова. Назначен овертайм, счет стал 3-3. Получив плюс мораль, Пастухов переходит в постоянный прессинг Иванова и начинает с уверенной обоюдки, попадая в шлем, но, к сожалению, получает также в шлемофон в ответ. Обоюдка, счет не изменился, 3-3. Едем дальше. Прекрасный момент для замедленной съемки. Парни схлестываются руками, ножи при этом не работают, запястья изгибаются, сухожилия натягиваются. Молодцы, что не потеряли ножи. Респект. Едем дальше. По углу обзора было практически однозначно видно, как Иванов продавливает встречный удар Пастухова и наносит ему повреждения в шею. Согласно правилам, такие удары зачитывались в пользу продавившего блок или встречный удар. Однако, ввиду разницы ростовых категорий и упорного накала борьбы, мы сошлись во мнении, что все-таки спортсмены достаточно сильны, чтобы заработать однозначную чистую победу, а не выруливать на Поэтому едем дальше. Леша, коси нафиг! Бой! Одна из самых тривиальных ситуаций для обоюдных ударов. Один спортсмен пытается забрать ногу, но не хватает времени для того, чтобы выйти без обоюдки. Иванов удачно мстит в шею плечо. Ну, сейчас это не суть важно. Счет не меняется. 3-3. Как говорят футбольные комментаторы, ой блястящий какой удар. Пропуская атаку Иванова, Пастухов переходит в контрнаступление, совершает мощнейший рубящий удар и, судя по всему, просто опешив, Иванов даже не пытается мстить. Счет 4-3. Дальше проходит Алексей Пастухов.